Друзья, приветствую вас на своем канале и сегодня в своем видео я вам расскажу, как отключить обновление Windows 7. Что нам необходимо сделать? Нажимаем правой кнопкой мыши на компьютер, выбираем управление. Далее выбираем службы и приложения. Открываем службы и проматываем в самый низ. У нас тут есть с вами центр обновления Windows, нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем свойства, останавливаем эту службу и нажимаем тип запуска, отключено, применить и ОК, сохраняем, затем нажимаем пуск, панель управления, Выбираем с вами центр обновления Windows. Выбираем с левой стороны настройки параметров. Вот здесь. Здесь необходимо выбрать не проверять наличие обновлений. И нажимаем ОК. Все, ребята, обновления у нас для данного компьютера на Windows 7 отключены. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также не забываем писать комментарии. До скорой встречи. Всем пока.